А это вот, который смотрел три пари, три понятно. Вот эта монета тоже. Mm -hmm. Вот это поиска. Поиска американские компании. Да. Так. Да. Вот Сара Кавентри еще. Я вам просто разные марки. Да, показываю. да, да. Есть, вот это тоже Сара Кавентри она фрукты любила? Ну, не только. У 40 вентрии, вот 40 кавентри. А -а -а. У них большие линейки были очень большие. много. Всего. Вот 40 кавентри, брошь такая классическая. <соспособление> вот лес э, в разных направлениях работала. <соспособление> да, да, да. Так, а примерная, примерная цена их? Цена вот полторы, вот это полторы тысячи. Наверное, ну, а такие, вот там, этого? Ну, это вот? Это три поля, она дороже две будет. Ну, да, ну нормально. Добрый ну, день, да. дорогие друзья! Сегодня для прекрасной половины человечества важное сообщение. Впервые на площадке, сделанном в СССР, проводится фестиваль украшений. Фестиваль проводится в рамках Союза коллекционеров России и на его площадке – Время проведения с 3 по 5 марта. 3 марта, пятница, vip открытие с 19 часов, 4 марта, суббота с 10 до 20, и 5 марта, воскресенье с 10 до 18 часов. Предоставляется одно торгово-выставочное место для тех, кто захочет участвовать в этом событии, Половина стола от 90 на 100 и комфортное кресло. Стол с тканевым покрытием нейтрального тона. Также в зале будет правоходить и презентация, семинары, мастер-классы и концертно-культурная программа. Для членов союза коллекционеров и соответственно членов клуба участие бесплатное. Адресы и телефоны, по которым вы сможете проконсультироваться, узнать более подробную информацию, вы найдете в инфобоксе под видео. Как видите, площадка на Большой Семеновской набирает обороты. Здесь создаются новые клубы по интересам. Кстати, я очень люблю украшения, но с некоторыми из них и я готова расстаться – чтобы приобрести что-то новое, уникальное. Ну, Более подробную информацию вы сможете увидеть в моих следующих видео. Обнимаю, целую, мои дорогие. Поздравляю со всеми прошедшими праздниками еще раз и последним скрещением. Всего хорошего. До встречи. Bye.